Не, ну я думал, как-то в интернете, да, ролики все эти, Извините, что с матом, слов других нет. Но это до смеха просто доходит. Ну вот у нас Гулькевичи, такая же фигня. Пацаны привезли... Что-то с чем-то непонятное, блин. Засыпают яму. Кстати, тут яма вот эта вот. Многие, кто ездит по Гулькевичу в западном микрорайоне, все ее видят. Вот засыпали ямку щебнем. Вот у нас глава города не постесняясь отремонтировал нам дороги. Спасибо. Будем теперь ездить со спокойной душой. Ну, я думаю, блин, переживает, заботится. Сейчас, наверное, скажут, что из связи с погодными условиями это временный ремонт. Но я так полагаю, что временно... У нас в России это самое постоянное. Спасибо главе города Букевича.